Реально? Ань, да ну, куда? На два дня? Ну, да. Всем привет, это начало нашего рижского влога. Мы еще в Минске, и поезд у нас где-то в 12 часов вечера, поэтому мы всего лишь собираем чемоданы. И очень хотим вас взять с собой, потому что, знаете, наши приключения обещают быть достаточно интересным и наполненным. Мы собираемся пить... Веселиться и брать от жизни по максимуму Это для нас такой, знаете, небольшой отпуск будет Едем мы в Ригу, потому что нас опять пригласило восточное партнерство Поэтому, если тебе интересно и ты хочешь оказаться в этой атмосфере вместе с нами Я тебя приглашаю и сделаю все возможное, чтобы тебе понравилось провести с нами время Чемодан, рюкзак, Анька, Мавр Давайте посмотрим, что же находится в моей парсетке Итак, дорогие друзья Всякий хлам! На случай важных переговоров Леры Яскевич с ее фэнами у меня есть три вида маркера. Красный, когда у нее именно эти дни, черный, когда у, у нее именно, именно эти дни. дни. И второй черный, тонкий, просто побаловаться. С клевым грифелем. Вот такие вот носки на у нее. Вот такую шубу купила. Вот такой вот кот у нас. вот ты в курсе, что о тебе уже знают наши хозяева? И мы с Аней решили отправиться в таких черных луках. Интересных. А, uh, this is то есть This is me, this is real I exactly where I'm supposed to... uh, I'm gonna pop some text dollars in my pocket. Сегодня я купила Эту шубку миленькую И штаны черные И чувствую себя нига бич А завтра еще кольца ваши Будет вообще замечательно Ну че, ты готова потрепить? А ты готова потрепить? <смех> ты готова потрепить? В общем, это моя принцесса. <смех> Я тоже принцесса, быстро расскажи это. Принцесса! <смех> Все, погнали, принцесса, погнали дурить. Ой, ну вернее отдыхать, потом выступать. Смотрите, это Минск, вот эти вот модные башни, да, когда вот ты приходишь вот с вокзала, и ты такой сразу делаешь фото в инстаграм, что ты в Минске. Бип-бип! Специально в другое купе, чтобы сказать вам спокойной ночи. И на самом деле мы ждем границу, перейдем границу и тут же ляжем спать, честное слово. Поэтому сейчас для вас пройдет секунда, а для нас целая ночь. Это точно что-то было Это последняя твоя история. А, ну что, раз мы едем я в поезде на то я везу эту малышку на концерт Эда Ширина, про которую она узнает прямо сейчас и убьет меня. Нет никакого Янки Чего нету? А, нет нету. Ты прикалываешься? серьезно едем на это? Да. Ширина? А что будет прикалываться? Я я сняла прыжок. Не хочу. Там просто знаешь, ты типа прервалось, прикольно. Реально? Ань, да ну, куда? На два дня? Ну да, там да. Тампоны, знаешь, типа нам нужны тампоны. Good morning. Good morning. It's a beautiful morning. Я проснулась. Представляете? Блин. После вчерашней новости могла бы и не ждать. Вот, осознала все. Повторила все песни. Мысленно, да, уже начинаю. Нужно обязательно повторить все песни. Я же этот, true Пытаемся поймать Wi-Fi, чтобы Яндекс Яндекс.Такси, но у нас есть такая небольшая проблема, малюсенька. Wi-Fi работает только там, да? А удобнее стоять на улице, чтобы понимать геопозицию свою примерно, чтобы найти точку на карте, потому что на Google тебе пишет с одной стороны на Яндекс Такси ты не можешь ее перевернуть, и ты такой, типа, что? происходит но тут очень красиво и тепло это просто кайф в минске давно уже не было тепла поэтому это очень приятно вот мы тут потеряшки нашла Че, что умная самая что ли господи это наше первое такси вот от Маскова, вот этого 68 до до свидания я вспомнила о том, что, оказывается, как туристам мы в Европе первый раз. Ты что, это уже нашла? Я в первый раз в Европе как турист. То есть обычно это были концерты какие-то, то есть не было такого, что мы там пытались найти сами, потому что всегда были организаторы, которые могли отвезти куда надо. Нет. Но сейчас... А, это не эта дверь. Такое интересное ощущение. Не той двери, так сказать. Все сами, воздух по-другому нюхается, ощущается. В Прошлый раз была не там. Кабы я была на я. Мы зашли в кафешку, где готовят такие, скажем, даже не знаю, бургеры в пончиках. Ты сам выбираешь тесто, из которого делают пончики, и приносят вот что-то такое. Мы взяли такой завтрачный вариант, где есть бекон, яйца, томаты. А еще у них тут по заведению вот такие вот картины с их блюдами. Так что приятного аппетита нам. <звы> Добро пожаловать в моппинг-хаус. Uh, I'm Paris, это Vogue 25 вопросов, скажи Ты будешь задавать вопросы? <laughs> Нет Фак. Я их не сгенерировала Смотрите Это моя свалка <laughs> Я тут чилис <chillies. laughs> Это мой дом, это мой личный голубь, Ладушка, а какой пикпора? Четыре шестерки и решетка, правильно, только от а депутата ты... знает мой пароль, пять этажей твоих, погнали. Вот такой вот, значит, интересный образ у нас <смех> получился. А, в общем, вы пропустили все самое неинтересное. Я заснула. Проснулась Аня, решает дела. И тут мы решили собраться все-таки и выйти, пойти погулять, выпить красного вина, какого-нибудь интересного, покушать. Вот. И, в общем, погулять по Риге. Поэтому берем вас с собой, собственно говоря. Пытай свое лучшее лето, без очков и контактных лиц. Вообще, я уже говорила, мы хотим эти, ну, на, на душу принять, как помнишь, таксист в одном городе Гарь. Вина там красную покушать, ну и вообще походить, послушать, может, тут музыканты какие-нибудь играют. Вообще думали зайти в этот храм, послушать органную музыку. Но что-то не взрослось, если честно. Я знаю, что одна из самых больших достопримечательностей музыкальных таких. Приезжай, это Джонни Бой. Джонни Бой, приезжай. Да. Мы, в общем, уже проснулись, поели, собрались, и сейчас уже вот даже накрасились. Будем выезжать на концерты, к сожалению, камеру с собой нельзя взять. Но слава Господи, что в новомодных телефонах есть камера, поэтому все, что вы дальше увидите, это будет вот такой вот трясущийся трэш. Но мне кажется, что будет очень странно и весело, так что. Всё, сейчас будет cold кофе. In the morning! Yo, Мы поели... О, взяли себе шашлыков, приколится с картошкой, при, я еще салаты добавила. Короче, даже не доели, обожрались а просто по полной мере. Ну и пивасик, конечно. За этика, за любимую игру. За этика. Скажи, говори, ты... если хочешь сказать кожи. Мы сидим. Взяли по второму стакану пива. Ждем, ждем. Пьем и ждем. Вот все, что мы делаем. Но тут такой вайбище, смотрите, ребята. Да, да, да. сидят, Везде десяти. Мы видят, все стоим и ждем. Уже увидели, как прикрепили полотенце к сцене, поставили трек-лист. Так левый домочек уже пустили, ребята. Чую будет жарко. Пиарит Зару Ларсон и Джеймсом Бэй, моего будущего мужа, кто не знал? Буду Бэй, Скевич Бэй, Ой, Лера Бэй, Валери Бэй, look at this, ну приколите, Бэй, и Бэй нахуй.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 To our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, "You You